Спасибо тебе, как всегда, за твою мудрость в этом вопросе. Так что теперь безобразно быстро заряженная криптобиржа просто разослала письма политикам, которым он отправил деньги, чтобы сказать «Эй, ты можешь вернуть деньги, которые мы тебе послали, потому что миллион человек был обманут». Непонятно, произойдет ли это когда-нибудь. Неясно, получили ли какие-либо другие СМИ нечестным путем прибыли от ЭКС, и они когда-нибудь вернут эти деньги. Это, наверное, самый большой финансовый скандал в истории. Джо Байден, как ожидается, полностью проигнорирует сегодняшний вечер, несмотря на то, что Демократическая партия была главным бенефициаром этих денег. Гленн Гринвальд, журналист, работающий над SAPSTEC, и находит историю интересной, он присоединяется к нам сегодня вечером. «Большое тебе спасибо, что пришел». Это немного странно, когда появилась эта история, он сказал друг другу, что это исчезнет из новостей через неделю, и на самом деле это было так. Тебя это шокирует? И да, и нет. Выяснилось, что Берни сбежал с кучей политических постов, можно подумать, что будет история, которая пойдет в прайм-тайм. И я думаю, причина, по которой они хотели избавиться от этого, в том, что это слишком показательно. Позвони кому-нибудь по телефону из Вашингтона, просто предложив ему чек, и он сделает все, о чем они попросят. Это показывает, что есть политики, которые похоронены в условно-досрочном освобождении, которые выступают за регулирование по-новому. Валюта – криптовалюта, которым вдруг сказали, что они должны держаться от этого подальше, и оказалось, что они получают большие деньги. Он сказал в интервью, что намеренно рекламировал свои пожертвования демократам и ударил по голове теми, которые он отдал республиканцам. «Если они жертвуют республиканцам, они ненавидят тебя». Так что здесь происходит так много всего, что проливает слишком яркий свет на то, как все это работает. Интересно, есть ли хоть какая-то надежда, что ты столько лет работаешь в средствах массовой информации, что некоторые из этих хорошо финансируемых новостных организаций просто докопаются до сути, дадут четкий отчет о том, что произошло. Проблема в том, что очень многие из них являются получателями денег. Ты просто забыл огромный грант, и все знают политиков, что это не их деньги. Эти деньги были украдены. Это была пирамида Понции, и люди остались без своих денег.